Как готовят хлеб? Первым делом на предприятии приезжает мука и попадает в хлебобулочный цех. Здесь замешивают тесто для хлеба. Вся эта масса, мука, вода и закваска из обдирной муки попадает в дежу, в этот большой металлический сосуд. После дежеподъемник переливает всю массу в воронку, где тесто режут на куски по 650 грамм вакуумным делителем. Теперь дело за округлителем. Он делает форму теста круглый, а еще вымещает углекислый газ. Это нужно для того, чтобы в готовом хлебе не образовалось пузырей воздуха. Технологи настраивают округлитель в зависимости от влажности теста. Чем тесто влажнее, тем ближе прилегают друг к другу балики с ветошью. Кусочки, которые не округлились, снова сбрасывают в делитель, чтобы они заново прошли этот путь. Настала очередь формовки или по-другому ее еще называют закладка. Производство на хлебокомбинате автоматизировано на 50 процентов и столько же процентов ручного труда. На следующем этапе хлеб попадает в расстойку, потом вручную перекладывается и по транспортерам идет в печь. Температура там доходит до 240 градусов Цельсия. Хлеб будет готов через полтора часа, примерно 40 минут на расстойке и 40 минут в печи. Готовый хлеб автоматически сбрасывается на конвейер. Лопнувший пузырек на корочке не считается браком. Это статистическая погрешность. Всему виной спонтанное брожение, при котором предсказать поведение дрожжей невозможно. Хоть процент брака на предприятии минимальный, хлебокомбинат всегда может отправить не получившийся хлеб на корм на ферму. Можно сказать, что на предприятии практически безотходное производство. Остались последние шаги, работники укладывают хлеб в вагонетке на упаковку, но если нужно упаковать партию хлеба срочно, то используется эта металлическая камера. Вакуумный охладитель, хлеб туда помещают на 5 минут, Давление в камере понижают и продукт доходит до температуры в 30 градусов. Перед упаковкой хлеб нарезают в машине для нарезки и упаковки. Там дополнительно внутри установлены ультрафиолетовые лампы, чтобы внутрь не попало никаких микробов. На выходе мы получаем полностью натуральный хлеб. Единственные улучшители на производстве это соль и клетчатка. Итого, от начала замеса теста до готовности хлеба проходит примерно 4 часа. Это максимально короткий срок приготовления. Теперь, когда все готово, партию хлеба погружает в грузовик для отправки в магазин.